Всем привет! С вами Бабл Студио. Сегодня мы подстрижем Ротаву, уберем утрикулярию, поменяем ее на химианту скубу и Элиохарис мини. Начнем мы с того, что подстрижем роталу, так как она уже доходит до поверхности. Встреч мы ее будем длинными изогнутыми ножницами. Все, что вы отстригли, сажаете обратно в грунт для более плотной посадки. Также я решил выдернуть весь химиантус и пересадить его чуть левее. Далее я убираю всю тригулярию, так как, на мой взгляд, она не подходит для данной композиции. Так как аквариум только запущенный, у меня появились ничатые водоросли. Их я убираю деревянной палочкой, просто накручивая. Также я решил подровнять мхи. После всех проделанных манипуляций собираем обычным шлангом всю грязь со дна, все что отстригли, мелкую взвесь, заодно убираем часть воды. Как я и говорил ранее, на место у будет посажен Харрис Мини от компании Tropica, серия One 2 grow это растения выращенные на биогеле. Перед посадкой нам нужно будет удалить весь биогель и нарезать на небольшие порции ножницами. Также я еще решил досадить немножко кубы, куба неизвестного производителя. И решил немножко досадить роталой Грин, она на обычных железных грузиках таких, тоже собственно без фермы. Как сажать кубу я показывал в предыдущих видео. Посчитал не лишним также показать и в этом. Делите кубу на пучки, засовываете в грунт. Собственно, все довольно просто. Или охарес, разделенный на пучки, также сажается, как куба. Просто утапливаете в грунт. На этом все. Все подробности в описании под видео. Всем удачи. Всем пока.